Друзья, всем привет. За моей спиной Саграда Фамилии. И вот этот собор стал обрастать все более и более жуткими элементами. Он мне и так никогда особо не нравился, вот. но теперь уже вызывает какое-то отторжение. Это чисто мое мнение, конечно, потому что это, естественно, любовь всех и вся. Ну, это как-то вот, да, страшновато смотрится. Как всегда, все бурлит. И вот эта старая часть, которая самая достойная. Но она даже, вот видите, все шпили, они зачехлены, потому что идет, идет реставрационные работы. То есть они денег здесь просто немереное количество с снимают. Это что-то еще даже не... И... В процессе строительства еще и реконструкция, точнее реставрация, фантастика. Здесь люди озолотились уже раз 150. И еще сколько будет все это продолжаться.